Так, подождем. Так, начать штурм. Мина взорвалась, разрушив часть стены. Да уж. Мина взорвалась, разрушив часть стены, блин. Там стена-то деревянная, блин, она. Капец. Короче. Так. Давайте все в атаку. жесткие конечно лаги <звук> да уж <звук> капец Какие же лаги жесткие. проиграю битву явно так кто в меня попал ты ⁇ пьерный театр сверху кто-то что ли спл ⁇ ну короче ясно то что нам захватить невозможно эту крепость. Только если осаждать. И то 30 дней, я думаю, навряд да ли они смогут сидеть в этом городе. Ну, давайте пос попробуем посидеть. Подождать до завтра. Подождать до завтра. Так будем делать в течение месяца. По-любому, приедет какая-то армия на освобождение. Я 100% уверен. По-любому. Должны приехать. Кто-то и помочь им. О, ну там... Запорожское войско проехало. Похоже, на Полтаву они на нас собрались. Так, ну а Переяслав все так же, пока мы осаждаем. Никто не нападает, самое что интересно, и никто не выходит из города. Так, подождать до завтра. Ну, вот и все, собственно говоря. Приехал Анджик Митис, сказал, что иди-ка сюда и, короче, ггшечка. Ладно, короче, невозможно садить город и победить, я так понимаю. Потому что, ну, это жесть какая-то. Это надо очень много войск, либо надо, чтобы город практически был пустой. Одно из двух. Обычно ни то, ни другое не происходит, поэтому мы проигрываем. Так, а если вот Кильбурун, например, он там чего полный город, что ли? Вот, в принципе, город-то пустой. Вот в чем проблема? Там находится Гетман Сапега. Надо, чтобы он вышел. Он выходит, кстати, и он куда-то собирается. Да, смотрите-ка, он куда-то собирается. Я сейчас в кабак зайду, ну-ка. А, да блин. Ёмный кавалерист. Вот кого я смог бы найти, да? ответственный момент. Какого-то кавалериста сраного. Так, он уезжает, кстати. А куда он ехал -то? Он обратно вернулся. Отлично. Ну да, он просто патрулирует, похоже, этот город. Охраняет его. А там еще есть крепость Измаил, кстати, смотрите-ка. Но тут тоже сидит один командующий, так что они подготовились как следует к этому вторжению, скажем так. Так-с кабака. Да блин, легкий опять кавалерист. Вы что, шутите нахер? От какого хрена постоянно встречается легкий кавалерист? Это срано. Нахрен вообще этот отряд нужен, в принципе, я не понимаю в этой игре. Он просто кусок говна, блин. Сраный. Ай, театр. Наконец-то я нашел хоть кого-то, блин. Всего 4 человека очень мало. Так, тут есть кто-то, есть стрелки, отлично, поехали обратно в крепость Кильбрум. Тут уже и больше стало, и людей стало в городе сидеть больше. Так, поехали, поехали за мной. Так. Ну-ка, давай прям за мной вот иди. Впритык. А, блин, Черкас уже освободили, блин. Я-то думал, там войск стоит. Так, крепость Кильбурун, Быстро, быстро, быстро. Осадить крепость, приготовить лестницы. Блин, 12 часов понадобится, очень долго. Но мы, похоже, успеваем, кстати, повести наш штурм. Интересно. Ну, я, если что, умру, я, конечно, перезагружусь, потому что это полная жопа. Так. Очень фиговая стрельба у врага. Это хороший признак того, что мы можем попробовать даже пробиться. Правда, надо быть все равно очень осторожным, блин. Одна пулька, и я умираю, блин. И надо перезагружаться, потому что, ну, я как говорил, это полная задница. Отыгрывать именно с одной, вообще без, без сохранения и без, типа, перезагрузок, это, конечно, жопа в этой игре. О, еще за лаги. Это не варбант, где можно взять и вот так вот. По сути, долго жить из-за своей брони, там, и, не знаю, еще за чего-то. Тут такого произойти обычно не может. Йо, пернотеатр, что происходит? Че твердючий. <чё>, твердючий? А, лаги какие-то жесткие. У меня при этом компьютер-то очень мощный, но вот игра лагает прям вообще жестко. Так, свой ей, ей. Так, что он делает? Он целится? Ну да, он явно целится почему-то он как-то целится странно Ай, лаги какие-то просто жесточайшие Да ёб твою мать, откуда я знаю, что он там делает? Да твою мать! <связывается> да, давай, руби их. <связывается> <связывается> Кто-то там умер, я чувствую. Что за крики, жесть какая-то происходит, боже мой, жесть. Да, ну давайте, давайте пробивайте их. Так, я хочу узнать, у меня запись идет, да, она идет. Фу, а то я думаю, еще сыграю сейчас битву, потом ничего не запишется и народ будет писать, что типа я вообще с четырех. Татарин, смердючий, давайте атакуйте их. Ну блин, игра, давай уже, переставай лагать. Давайте, пробивать их. Ну же, давайте. Ну, ё-моё, ну что за лаги-то? Жесть какая-то. Вот неужели игра так сильно лагает? Я, блин, угораю. Да, оптимизация, конечно, на вообще низком уровне. Ой, жесть. У меня просто развернуло. Я не понимаю, что происходит. Умирайте, давайте. Дико, да застрели ты его. Ну, давайте. Ну, Прибивайте их. Наконец-то. Наконец-то это завершилось. Все, в атаку. Бейте этих ублюдков. Бейте их. Что они там делают? Джонглируют своими мушкетами? Что им еще остается? Е-бич! Yeah, Е-бич! Yeah, да, мы захватили, я так понимаю, эту крепость. Бахыт выглядит <свят> расстроенным. Че это ты выглядишь расстроенным? Мы захватили крепость. Фух, я попробовал много чего и наконец-то я захватил первую свою крепость. Правда, совсем не то, что я изначально хотел. Но это сейчас уже не имеет значения. Мы захватили крепость, это самое главное. Так, всех я брать, конечно, не буду, как обычно. Крепольский Ильбурун пал под Натевском ваших войск, вы теперь полностью контролируете крепость. Ничто не мешает завладеть им. Так что, я теперь, что ли, первый властитель? Впервые, точнее, стал властителем этих земель. Теперь вы владеете землей, и не связаны ни с одним государством. Вы иначе не без появелителя, без самостоятельности землевладеть. Наслаждайтесь свободой, но помните, что каждый правитель сделает все возможное, чтобы избавиться от вас. Жизнь без защиты и покровительства может оказаться чрезвычайно трудной. Ваше приближение замечает стражи крепости, и они приветствуют вас. Ну, в общем, мы стали. Фу... Я захватил крепость. Наконец-то. Наконец-то, черт возьми. Фух. Ну, на самом деле, я не хотел этого делать. Давайте скажем честно. Я этого за этим не сильно стремился. Давайте сейчас пока что разместим здесь солдаты, я отправлюсь в путь, дорогу в другие города. <coughs> Наемных пекинеров я здесь сейчас всех оставлю, в принципе, какая разница, пускай они сидят в городе. Янечар, СМН и прочие, прочие товарищи. Да, вы повышаете свой уровень, кстати. Так, -с, так, -с, так, так. Остались только у меня в основном они... только мои спутники, да? Фу, некоторое время расположить здесь гарнизон, пройти к центру, поговорить с городским головом. Добрый день, господин, что я могу для вас сделать? Расскажи... Я хочу поговорить по поводу развития города. Так, чем могу быть полезен? Расскажи, что здесь уже построены. Казармы, караван, сарай. Это все. Какие должности здесь заняты? В этом городе были назначены следующие люди. Азабр, ага. Ну, я вообще не понимаю, что это такое, конечно же. Человека бы мне назначить... Табунчика, глашатого, муфтия, таможенный начальник, караван баши. Это здесь еще нет, таможенный начальник. Что ты хочешь сделать? Нанять. Скажи мне об этом подробнее. В городах всегда процветает торговля. Где есть торговля, там нужен таможенный начальник. Иначе предельно не видать доходов, как своих ушей. А, нанять. Для поиска нужно человек понадобится 4 дня и 1200 талеров. Окей, это не, это не сложно. Так, прошу прощения, но я все еще занят вашим приказом. А, окей. Так, хочу построить здание. Казарма, расскажи мне об этом. Здесь содержать войско, как не в казармах, да и порядку больше будет. Угу. Так, арсенал. Лю любой бей будет рад арсеналу своей крепости, ведь доброе слово и байонет всегда действуют лучше, чем до простое доброе слово. Так, а что еще у нас? Возможность караван Что это такое? Если к торговым людям есть где останется выгрузить, то будет не будет пустой. Понятно. А баня. Так, здоровье, духовное. Теперь пров... провер... а, правоверные могут чаще совершать обновение. Лучше служить своему правителю. Сколько стоит? 4000 тысячи талеров всего-навсего. Так, ну давайте я поставлю тогда, наверное, сначала арсенал. Семь тысяч, восемь тысяч талеров, да? Так, угу. простите, кабак, рыночную площадь. Давайте-ка посещу. Так, такс, такс. Так У нас есть первая крепость. Но это, конечно, было очень сложно. Я плюс перезагружался пару раз, но. Так или иначе, мы захватили этот город, и я теперь впервые стал властителем в этой игре. Но на самом деле, я думаю, что это будет не очень долго. Потому что речь посполитая, мятежники написаны. Ё-моё. Чё к чему мятежники-то? В зал правителя. Так, тут ничего нету в городскую... Так, тут тоже ничего. Расположить здесь гарнизон. Я должен, по идее, кстати, возможность еще нанимать, по-моему. Каких-либо солдат иметь. А, так, взять кредит под 20% сроком на месяц. Зачем мне это надо? Ага... Так, торговля. Мед цена. 191. Отправить можно в Бахчисарай. Мед здесь продается за 268. Так, нет, подожди-ка. Поговорить о торговле, развитии города, расширении. Такс. Угу. Так, ну ладно, давайте тогда мы сейчас отправляемся в дальнейшие приключения наши, так сказать. Ой, я впервые захотел город, ага, превращать любую битву в караубонию для своих. Загрязи меня, шайтан, мне совсем не по нутру. Шайтан, блин, вот ты шайтан, а. Я вообще-то сражался за крепость, как бы, как, как бы там ни было, да. Так что не надо мне тут меня ублажать. Так, я вообще, знаете, что хотел бы? Укрепить крепость Кильбурун, потом взять, вернуться. Точнее, ну, съездить. Да, какие-то дебилы на меня напали, короче, дегенераты. В атаку давайте все. В принципе, у меня тут все мои уже персонажи. Сейчас я их разберу на части этих, этих татар, блин, татарских налетчиков. Ну, отлично, вы мне мешаете, конечно. Что-то игра прям лагает вообще сильно. Стал лагать, точнее быть. Иди сюда, ублюдок. Вот так вот. иди сюда, черт возьми, так. -с. Готовченко. Да, кровавая битва. Просто потому что людей очень мало. Да и плюс я как-то влетел вообще неудачно. Все прям ранены. Ай, конечно, жестко. Так, ладно, едем дальше. Едем теперь в уж Потому что надо быстрее там взять людей. Каких-нибудь. Так, набрав хрубак, ни денег, не жалко. Так, мне надо вообще продать вещи. Также надо бы, наверное, соль тоже продать. Порох мы продать не можем. Можно мед пока продать. Так, лагерь наемников здесь есть поблизости. Ну, блин, честно говоря, тут наемников-то особых и не возьмешь. Потому что денег очень мало у меня. Я могу взять пехоту, но эта пехота будет никчемная. Э, что она дороже становится? Все, поехали обратно поехали обратно так приехали О, я получил деньги даже какие-то ну я пока вообще приехал сюда не ради денег а мне надо расположить гарнизон перевести всех солдат вообще можно да вот так вот сделать просто и всех переместить сразу же так, у нас получается сейчас гарнизон Воскок. Человек уже уже почти в 100. Стольник. Ой, мне вы честь, кстати, нести стяг, который будет отраж... отражать мой статус и принесет мне славу. Какой стяг я выберу? Блин, я, честно говоря, не знаю. Тут все стяги мне не знакомы, поэтому я выберу тот, который мне просто нравится. внешний. Ну, давайте внешний какой выберем. Так... М -м. Ну, давайте тогда вот этот будет герб отражать, крепость Кильбурун. Вот, да. Крепость Кильбурун. Герб отражает именно вот этот город. Ну, то есть именно эту крепость. Этот опорный пункт. Пока что я еще разыскиваю еще раз атамана этого. Блин, у него дороже стали солдаты. Какого хрена? Ты стал дороже мне продавать их. До этого продавал дешево, а теперь решил, блин, загнуть цену. Сука. Сраная. Ладно, едем давайте тогда в, в, в Перекоп. Вот сюда. Блин, от меня ты только под ребро получишь. Противника 6 воинов. Ай, что за бред? Они сейчас меня атакуют шестью воинами. Все валяются там полудохлые. Вот засранцы, а. Такс. Блин, дерево помешало. Так, всех убил. Нет, нет, нет, нет. Только не моя лошадь. Сраная, блядь. Так, дерево. в башку твою лысую заколебали нападать на меня идите к черту ублюдки так так пехота Так, на рыночную площадь отправиться хотел бы я, блин, но а тут особо и ничего не продашь такого, да, только если чисто свои запасы отдать ему, чтобы убраться отсюда побыстрее, так, пиво, еще и вот вам, вот это дадим, ну поехали опять в лагерь наемников. Так, все, погнали обратно в Крепость Кильбрун. Так, ну я возвращаюсь обратно. Расположим здесь гарнизон всех этих ребят, перекидываем. Так, а, что у нас еще? У меня есть вообще тут, кстати, деревнище какая-то. А, она мне тоже перекидывает, да, деньги? Земли этому не считаются, ясно? Ну погнали тогда на север. Мне надо вернуться в Москву, потому что там у меня все мои деньги. Я думаю, как сейчас сделать? А, как сейчас сделать? Я думаю, давайте-ка мы... Блин, нет. Я думаю, заедем в город, а ага, нифига там. Это же Черкас. Заедем в Корсин, например. Так, мне надо поторговать, попробовать немного. Поторгую немного. И, наверное, деньги я не буду снимать. Зачем я их я буду снимать, если все равно у меня как бы все нормально, в принципе. Да, мне надо лишь армию сейчас собрать более-менее, чтобы можно было ходить по карте спокойно. А так проблем вообще никаких нет. Так, в кабак заходим. Что тут у нас? Есть войны? легкий кавалерист. Хороший воин, в кавычках. А, едем в Киев теперь. Ну, на меня напали какие-то бунтари, блин. Кто это вообще такие? Давайте все в атаку, в принципе. Какая разница? Я думаю, мы их разобьем. Вообще, главная та цель у меня в прошлой серии это была какая. Мне надо было, главное, просто взять и <coughs> найти Ингри, но я так и не нашел. Вместо этого я решил осадить крепость, атаковать ее, и, блин, и в общем захватил. Но. Нафига я это сделал? Вообще вопрос. Непонятно зачем. Конечно, возможно, эта крепость со мной останется, когда я уже буду воевать за Московское царство, но я в этом не уверен совершенно. Так, у меня какие-то проблемы есть. Вот сейчас лагает игра. Она лагать не должна. Я не знаю, почему она лагает. Возможно, потому что у меня запись идет рабочего стола, а не самой игры. Может быть, вот в этом проблема. Потому что реально какие-то тотальные лаги. А с чего они образовались, я вот не понимаю. Ну ладно, мы как бы там ни было, все равно всех убили их. Небольшие битвы еще играть можно, а вот в осаде, вы сами видели, какая жопа происходила. У меня просто одни лаги были сплошные. Так, я тут, кстати, воинов еще забираю у них, прекрасно. Да вообще, абсолютно любых мне сейчас воинов главное взять, чтобы хоть отражать атаки бандитов можно было по-нормальному. Так, опасный человек, лекарь из него, как и из меня, Иерусалимский патриарх, да я вообще, что он забыл в нашем отряде. Так, я с тобой солидарен, короче. Хотя на самом деле нет, но просто чтобы вот у него отношения сильно не ухудшалось со мной. я вот так скажу ему. Потому что Сарабун, в принципе, он, у него и так со мной отношения прекрасные. Поэтому особо там не стоит огорчаться. Так, на рыночную площадь. Ага, сказали мне, хрен тебе на рыночную площадь. Сказали, давай сначала подерись с бомжами, которые на тебя нападают. Как вы мне надоели, бомжи конченные. Дакс, перезаряжаемся. Так, нет, хочу стать на балкон, чтобы удобно. Что ж ты будешь делать? -то? На тебе выродок. Так, получаю свои таллеры, спасибо, мне как раз деньги нужны были. Продаю изделия из кожи. Почти все, наверное, продам я. Конечно же, вот этот мусор, который я получил, тоже его продаю. Абсолютно весь. Так, ну и давайте сходим, что тут товары. Какие? Порох, как всегда. Как всегда, венцо. А, нет, пенька довольно дорогая. Вот хлеб очень дешевый. Купаем хлебушек. Хорошо. Так, может быть даже, кстати, слушайте, я так сильно много солдат не буду брать. И так хватит того, что у меня есть. Я что-то так предположил, ну вроде как да, и так нормально. Варвара, Махмед Гирей, да блин, Карлсон, ну где, где это, Ингри, сраная. Тут даже Варвара теперь есть, которая мне не нужна. Ну да, Варвара она в принципе, по-моему, и была, но вот тут еще теперь и Карлсон стоит. Это Киев, да, не в Киеве. Ну, поедем на север, посмотрим, что там есть еще где-нибудь рядышком. Плюс я поеду торговать, все равно мне торговлю нужно развивать мою с баржи хный бабай да тупо получилось конечно ну, просто вот он вылазит, вот прям... Ну, что за бред, да? Вот он вылез, вылез прям передо мною. Как будто ждал меня. Поджидал. сволочуба такая. Видимо, ну, ладно, в братслав. Мне надо сейчас здесь перекантоваться. Продать надо кое-какие товары. Что, например, мы можем? Ну, порох можно продать, но цена далеко не самая лучшая. Хлеб вот можно продать, да. Нормальная цена получается в 4 раза больше я продаю по цене чем покупал. Так, а что в разминку купить? Вяленое мясо можно? Можно купить пиво, кстати. Шерстяную одежду тоже можно прикупить. Так, и мука тут дешевая. Все. А, поехали дальше. Поехали в Львов. Нифига, сколько тут у генерала 252 человека в отряде. Нормально так. Добротно. Я, по-моему, сейчас опять в плен попаду. Орваться силой, но это мне поможет ли? Так, где еще один? Меня больше волнует, когда я играю вот такие сражения, где третий человек он опять за стеной встал. Да? По да по-любому, да. Сто процентов. Ну давай, иди сюда. Бля... Капа. Едем в Львов. Так, прорываемся силы. Где третий человек сейчас самый важный? Где он? Мой ответ. Никчемное ничтожество. Нет, я не слышал его, значит, наверное, он все-таки где-то появился в нормальной точке. Ну давай, давай, бери свою шпагу. Это было сложно так а где еще один последний надеюсь он да. Ой, игра игра почему что так тупо блин он по-любому в стене опять появился я хоть и не слышал что он там берет меч и начинает меня рубить пытаться но я вот сто процентов уверен что он в стене Блин, почему баг такой прям жесткий не убрали разработчики, а? Я, то есть, постоянно должен в этом Львове просто брать и перепроходить, так сказать. Так назовем это дело. Перепроходить появление вражеских воинов. Да, он точно в стене. Да и убить его хрен убьешь, блин. Как его убить-то? Ай, игра, игра, ты просто прекрасна. Сраный львов. Как мне попасть в львов, чтобы не попасть вот... Да, твою мать опять! Юда, стоп! А, вообще, похи. Юда, стоп! that Так, короче, получается, видимо, вообще в львов мы попасть теперь не можем. Прекрасная игра. Спасибо большое. Она взяла заблочил мне доступ в город. Прорываемся силой. Башку. Да, продаем все в глиняную утварь. Так, я продаю все в утварь, но у меня денег не хватит, так понимаю, на закуп ответный. Так, ну если вино продать. Добротно так вернуться продать То в принципе хватает даже Нет, не хватает Там уже цены какие-то пошли огроменные, да Так что тем более возвращаю Угу. Так, ну что, поехали тогда сейчас в Чернигов, я так думаю Нагай Наемный стрелок Блин, где Ингри найти? Скажите мне, где найти, черт подери, эту сраную Ингри. Где ее найти? Блин, я сейчас опять буду перезагружаться. Потому что опять-таки тут хрен, хрен убьешь последнего чувака. Я вот не понимаю, как его убить-то. Как? Он даже не выходит из своей вот, как сказать, норки, что ли, как ее назвать, не знаю. Он даже не появляется оттуда. Он то есть сидит там и вообще никак не хочет реагировать на события. А почему я вот виноват, что он стоит там и вот нифига не делает? Знаете что, я короче возьму просто... Зайду в игру с читами, чтобы можно было убить этому мудилу, который сидит там в стене. Потому что это полная жопа, как его вот убить реально? Вот. Я не понимаю. Так что, ребята, я сейчас приду. Такс... Все, наконец-то. Я уже тогда драку эту сейчас играть не буду, потому что это... Это уже миллион часов у меня заняло все вот это дело. Я уже просто устал окончательно. Устал. Умрите, суки. Третий мудила, как обычно, в стене стоял, да? Тут даже его не видно. Ладно, короче, обманываю их в стражу, в кавычках, конечно. Я не обманываю, я его оглушаю. И тут мы никого не видим. Да, короче, это было бесполезная трата времени. Получается. Так, что я буду делать сейчас? Ну давайте возьму порох, возьму еще вот это. И поехали в Чернигов. Поехали в сторону Чернигов. Мне надо туда товары продать. Я так понимаю, мою крепость никто не осаждает. Но теперь, конечно, никто осаждать не будет, блин. Потому что нифига себе, я там всех разбил, блин. Не будут еще и осаждать. Это, конечно, было бы забавно. Я посмотрел бы на подобное. Так, ну мы тем временем доезжаем до Чернигова. Так, можно на рынок сходить и продать инструменты. Да. Правда тут замен мы, блин, особо-то и ничего не купим, я смотрю. Ну и, как бы, в принципе, так не скажешь, что инструмент стоит очень много денег. Так, тогда не надо. Мне надо вернуть одну, один инструмент. Ага. Молодец. Отдадим сюда еще. И поехали тогда в сторону Переославля. Ага, Переославлю уже осаждают, я смотрю. Крепость после тщательной проверки была обнаружена, что таможенный начальник занимался расхищением городской казны. После тщательного допроса недостачая недоста... размера 0 талеров была возмещена, что. Размерили 0, 0 талеров, что? Я что-то не понял вообще ничего, что происходит. А, так, это что получается? 15 человек. Ну давайте я присоединюсь к следующему штурму. Там, правда, уже 15 человек осталось всего. А у нас тут целая орда по пять выстрелов произошло В ответ Кстати, я этой армии могу держ... это Управлять же, да? Да, я этой армии Хотя нет Нет, они не будут держать позицию Отступать Отряд, отходим Нет, они не хотят отступать Они будут сражаться все равно Тогда что чему они выделены, как будто мы ими управляем ну, Видимо это просто так, ради прикола Микола, да застрелит ты его. Сука, моего рейс казака просто побили. Так, я не хотел. Это тот самый филон Желали, которого я когда-то выполнял задание по доставке писем. Ну, короче, ладно, чувак, извини. Ваша известность возрастает. Так, ладно. Я вообще в Переслав направлялся. Давайте-ка я сюда зайду. Товары мне немножко поторгую. Потому что тут уже давно никого не было. Нормальных людей, то есть, хотел сказать, не было. тут были только всякие бомжары. Да, всякие нехорошие люди. Короче, все равно мне нечем торговать, блин, получается. Только разве что вот... Разве что только порохом, больше ничем нельзя здесь торговать. Ну, давайте я продам инструмент, вот так вот сделаю. Даже вот так вот. Ну и можно съездить, наконец, в Москву, хотя зачем, да, у меня там, конечно, понятное дело, 238 тысяч талеров в рост выставлено, но я тут сейчас уже постепенно сам в себе деньги повышу, таким образом буду постепенно воевать, воевать там, или даже не воевать. Ай, откуда вы взялись? 40 аж этих чертовых ублюдков. Ну, да, конечно. Тут надо будет сейчас как-то справиться с ними, не знаю как. Посмотрим. Да перезаряжай ты быстрее, е моё че за хрень. Он полчаса перезаряжается. Я это сделал лишь бы чтобы выиграть уже в эту битве потому что это полная задница Ой, ладно я долго терпел но всему есть предел вот виктор похоже начинает путать меня с той паночкой которая лихо вбила вокруг пальца эти его ухаживание намеки ничему в общем не учат ценный член отряда извини конечно но тебе придется потерпеть Ладно, я видимо слишком устал, потому что капец, какая-то ерунда происходит, я вот умираю, блин, чё, чё, чё происходит, боже мой. Какая-то просто задница, но ну, я надеюсь, мы на этом будем заканчивать, потому что этому есть предел, хватит уже играть мне, я уже снял дофига серий. Я захватил крепость, и эта крепость сейчас под моим контролем, это самое главное. Я думаю, что потом, конечно, мы будем дальше развиваться, я буду человек уже под 100 иметь. В отряде и крепость Кильбурун я, наверное, даже расширю возможность свои владения, но М -м наша главная цель, она так и остается главной целью. Ну, то есть взять и выполнить основной сюжет Московского царства. Пока что я вот остаюсь как отдельное государство, но я думаю, если начну выполнять сюжет дальше, то мне за это уже, ну, как сказать, не будет ничего плохого. Вот, кстати, что интересно там городской глава мне скажет. Добрый день, я хочу сказать. А, еще арсенал строится. Хм. Подожди-ка, я же, по-моему, назначал на таможенный начальник. что то я не пойму, че к чему, я что только что тратил деньги тебе, платил, сукин сын, а ты взял деньги просрал. Какого фига ты взял какого-то ублюдка на эту должность? Да... Ладно, я тогда, в общем, заканчиваю на этом серию. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кстати, что у меня вообще... Ага, отлично. Всем пока, удачи.